Дружок, папа нас давно просил девочек повесить. Пошли. Леско! Гвоздь, мне в кеды! Как же Тимоха этот прошел! А мы мне тоже как в этом фильме. звезд не можем потерять. Ты уроки сделал? Где математика? Где русский? Почему ты ничего не делаешь? Мне лучше сделать! Стой, тут чувак, как Что лучше? Компьютер, игры! Ну что, бернаут? или аниме что выберете вы я выбираю аниме конечно Лиска, Саас Лизка не, не лезь я сука иди не нравится не смотри не нравится иди ставь! идем мы папа папа поедем и лопаем снизу. Реви, ариос, но нам на нато. Лилка, вставай, мы не спрали. Чего? Дружок, прекрати, ты мешаешь мне заниматься. Я настоящий плюбер. На что это ты намекаешь? Я тоже что-нибудь вьюнул, и меня накажут. Это не дружок это я гена ну две недели с телевизора совсем как жак фриско я просто стану сам популярным в мире у меня такой план нахуй гениальный. где же эта мама <смех> давно ничего не получится все это бессмысленно теперь все бессмысленно нужно 20 лет для 20 лет. она хочет вырастить <смех> колонку с Возьмите меня в вашу обступлю. У президента вон есть двойник. <свист> <свист> <свист> а Жанне, значит, не надо. Но ведь она не президент. Что? Чего должность поппи звезды у тебя в кармане? <свист> Ребята, приготовьтесь. Включаю видеокал. <свист> а чего сразу? Я-то. Да ладно вам кричать. Это я. Не буду. Шаша -шаш для девчонок. Не хочешь, не ешь. И не буду. И вообще, я даже смотреть на нее не могу. <связь> вот так. Вот. Ой. Ну какой ты все-таки койнный. Ладно. Я не койнный. Я койнш. Слышь? Но обменный. Пепеска. Ну хватит, когда захочу, тогда и кончу. Вот. Хочешь хуй? Циска наконец заснула. Что? Какая она хуй разница? Проблема с... Зусуса, а в ч ⁇ Тут нужны кардинальные меры.